Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Сегодня мы с вами будем диагностировать все системы смартфона Samsung Galaxy с помощью приложения от Samsung. Если вы еще не подписались, подпишитесь и нажмите на колокольчик. А мы поехали! Приложение, дорогие друзья, называется Samsung Members, и, может быть, многим из вас оно знакомо. Вообще это приложение полезно тем, что здесь есть всякие новости и так далее, и тому подобное. Но нам нужно будет сейчас не новости, мы нажимаем с вами на сервис и здесь видим диагностику, убедитесь, что функции телефона, например, сенсорный экран, датчики и зарядка работают корректно. Во-первых, мы с вами здесь видим, что отобразился смартфончик наш. И дальше мы нажимаем начать. И уже здесь, смотрите, можно сделать как? Можно сделать это сразу начать, и он автоматически прогонит все системы. А либо вы выбираете и тестите по одному какому-то. Это особенно будет, думаю, полезно тем, кто берет смартфон, так скажем, бэушный. Ну, допустим, давайте, состояние аккумулятора. Клоп проверил, работает нормально, заряд аккумулятора 64, состояние аккумулятора высокий, емкость аккумулятора, и здесь работает он нормально. Следующий NFC, смотрим, он показывает нам сейчас, работает нормально, другими словами, все работает. Дальше, сим-карта работает нормально, состояние перезагрузки, перезапуска работает отлично. Официальное ПО, и это тоже очень важно, отлично работает. Сразу предупреждаю, что если у вас стоят труд права то это приложение, скорее всего, работать не будет. Мобильную сеть поставили на проверочку. И раз, готово, нормально. Вот так, дорогие друзья, можно все проверять. Датчики в том числе. Мы ждем, ожидаем, когда он проверит датчики и смотрим работоспособность всех тех датчиков, которые есть на данном смартфоне а он их проверит, именно все так, все смотрим, Акс акселерометр работает нормально датчик давления, гироскоп работает нормально, датчик освещенности работает нормально, датчик магнитный датчик работает нормально распознавание приближения для этого, как видите вот показано, нужно сделать вот так следующее, да, опс экран в этот момент тухнет ну и тем самым показывать, что работает все просто супер. Работает нормально. Поехали дальше. Сенсор. Пожалуйста, надо что делать? А вот надо по этим всем квадратикам проехаться, я так понимаю, да? И причем пальцем. Вот я пробовал это сделать. Спен бесполезно. Отлично. Здесь проверить, есть пиксели биты или нет вообще в принципе. Поэтому отличное тоже приложение в данном случае. И тест. Раз, раз, раз. Проходим, проходим, проходим, проходим, проходим. Убираем. а так. Готово. Экран работает, как говорится, нормально. Выходим отсюда. И поехали. Если какие-то есть кнопочки, то и кнопочки. А мы с вами давайте теперь нажмем начать, чтобы все делать далее. Или продолжить. Он нам говорит, нажмите влечение громкости. Нажали. Теперь уменьшение громкости. Нажмите э, кнопку, боковая клавиша. Нажали. Все, работает отлично. Включить. Коснитесь кнопки, чтобы убедиться в работособенности фонарика. Так, а как у меня он фонарик-то? Ага, фонарик где у меня загорается? Здесь что ли? Все горит у меня, да? Я так понимаю. Раз, выключили. Так, воспроизведение. Дальше динамиков воспроизвести. И в этот момент нужно послушать. Вибрация. Все. В этот момент и вибрация будет тоже слышна. Или э, слышна у меня. Почему? Потому что у меня сейчас э, телефон э, не в обычном режиме. да, А он у меня, по-моему, да, не беспокоит. Включено. Поэтому и еще раз. Теперь сначала проверьте заднюю. Теперь основную камеру. Все работает, задняя камера, качество снимков хорошее, надо проверить, да, и пошло теперь передняя, хлоп, и тадальту подобное, он будет сейчас все-все-все абсолютно перепроверять, вот такая вот отличнейшая система, проверяет микрофон, беспроводную зарядку, потом зарядка через кабель, USB-подключение, проводные наушники, S-Pen. Вот, допустим, давайте посмотрим S-Pen. Пожалуйста, вот тоже S-Pen проверяется и работает, да. Точность геоданных, Wi-Fi и все остальное. Вот такое вот отличнейшее приложение, которое поможет вам произвести диагностику любого смартфона Galaxy. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Samsung Просто. Приложение вы скачать сможете Play Market, либо в Galaxy Store, оно в свободном доступе. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии, а также нажмите на колокольчик и не пропустите ни одного видео. До свидания, всего доброго и до новых встреч!